Вы знаете, эту песню я начинал позапрошлый год, Когда мы с вами встречались на Денчика. А вы ее знаете с ней. Прожектор шарит осторожно по пригорку, И ночь поэтому нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, Который месяц не расстегивал ремни, Есть у меня... В запасе гильза от снаряда, В кесете вышитом душистый самосад солдату лишнего имущество не надо, махнем, не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане выцветжей шинели. Письмо от матери до горсть родной земли. Мы для победы не. Чего не пожалели, мы даже сердце, как анзе, не берегли, Что пожелать тебе, товарищ, перед боем, Ведь ты в огонь и дым, Идешь не для награды, давай с тобою Поменяемся судьбою, Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Научились под огнем ходить, не горбясь Жильем случайным расставаться не скорбя Вот потому-то наш родной гвардейский корпус Сто грамм с прицепом надо выпить за тебя Покуда тучи над землей родной клубятся Для нас покоя нет и нет пути назад Так чем с тобою? Прощание поменяться Махнем не глядя, как на фронте говорят Так чем с тобою на прощание поменяться Махнем не глядя, как на фронте говорят